Итак, приветствую всех в этом видео. Как вы можете понять, говорить никто иной, как Спрингтрап. Я зачитаю ваши оставленные комментарии под одной записью. Их не так уж и много, но я попытаюсь сделать все, что в моих силах. Я зачитаю не все, потому что... Но не просто... Просто некоторые настолько безграмотны, что меня это бесит. Что ж, приступим. Я, зубная Фея, впусти меня в офис. Кто из вас, в Мешков с костями, хочет мучить хороших вещей? Иначе умираете из моего срана? Я люблю вас. Я убил вас. Фредбер не хочет с вами разговаривать, зато с вами с радостью поговорю я. Я лучше убью несколько детей, чем одного взрослого. Мне все можно, я принцесска. Я задолбался смотреть аниме. Я горяч. Я тут папочка. Как это прочитать? Я, я, я маме. Кто платит за папе? Маме! Это не совсем то, но.. Ладно, так уж быть. Спрингтрап передает привет пользователю под никам The Afton и Mouten Freddy. Как безграмотно. Да. Вы кто такие? Его звал. Иди нахуй. Привет Весту. Я сама неотвратимость. Поставьте лайк и подпишитесь, или я приду за вами, и тогда мы сыграем у мои пять ночей. Ха-ха-ха! Я Сиколадный Завец, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто.